Ну что, день Х. то есть мне осталось только попробовать машину просто-напросто завести. Погода, правда, козлячая, дождик идет. Но, во всяком случае, мотор я собрал, сейчас посмотрим вообще состояние. Не заведет ли вообще машина после того, как я перебрал самостоятельно мотор. Ну, смотрим, пробуем. Сейчас попробуем Очистительным карбюратором может а туда бабахну. Давай. Давай. Газ подай. Ты газу, блядь, дай, ёб твою мать! Ты чё? Да. Карбюратор, ну... Вот так, вот так. Он живой!